Добрый день, дорогие друзья! И если у вас есть канал на YouTube, конечно, вы задумываетесь о том, как вам продвинуть ваш канал. Как добиться того, чтобы ваши видео показывались по первому требованию и у вас росло число подписчиков. Ну, во-первых, конечно, нужно, чтобы ваши видео соответствовали э, всем необходимым требованиям YouTube. Ну, к примеру, я полагаю, если вы уже умеете ставить видео, оптимизировать его, то есть придумывать правильно название, придумывать правильно описание вашего видео, то есть еще такая возможность при помощи переводов вашего названия и описания видео увеличить количество людей, которые могут его посмотреть во всем мире. Ведь когда, например, немцы или американцы э, натыкаются на ваши видео, им в первую очередь хочется прочитать, о чем оно, а потом они уже, возможно, и посмотрят ваше видео. То есть переводы позволяют расширить вашу аудиторию. Что нужно сделать для того, чтобы э, поставить перевод? Итак, э, основная информация – это то. Там, где вы оптимизируете ваше видео, нажимаем на вкладочку «Перевод» и переходим сюда. Итак, нам нужно выбрать язык перевода. Вот для данного видео я уже выбрала два языка и перевела его на английский и немецкий. Для того, чтобы перевести видео, не обязательно знать языки. Достаточно воспользоваться, например, Яндекс переводчиком, «Что я и делаю». Возможно, перевод будет не стопроцентно совершенным, но он будет. Итак, давайте добавим какой-нибудь перевод. Добавить. Выбрать язык. Ну, кроме английского немецкого, в Европе у нас, возможно, живут еще и французы. Да? Давайте добавим французский язык. Итак, нажимаем французский. Добавить язык. Все мы даем понять, что будем переводить на французский язык. Теперь, вот это вам надо скопировать, описание, копировать. Я открываю вкладочку и вставляю переводчика, Яндекс переводчика, да, и вставляю сюда наш текст. Вставить. И в... Так. И в правом окне у меня стоит немецкий язык перевода. Нажимаем на него, будем переводить на французский. Можно найти французский здесь, но у меня есть с левой стороны те переводы, которыми я наиболее часто пользуюсь. Поэтому называю французский. Все, у нас переведено название на французский язык. Копируем его в буфер «Обмен», нажимая на эту кнопку «Копировать». Все, скопировали, возвращаемся на YouTube и вставляем, где должен быть перевод, на название. Вставили. Все, теперь у нас название на французском языке. Осталось перевести основную часть. Итак, что мы для этого делаем? Я лично делаю это в другой вкладке. Тут у меня уже вставлена основная часть. Мне нужно только поменять язык на французский. Все. Перевод копирую. Возвращаюсь в окошко и вставляю сюда из буфера обмена на французском языке. Вы видите, что не все слова переведены, например. Такое double как мое имя и фамилия, тут не переведены. И вообще дабл-теги, я смотрю, не очень-то, да? Но зато остальной словесный текст переведен. Теперь сохраняем наш перевод, нажимаем на кнопочку «Сохранить». Да, может возникнуть такое «Название слишком длинное». Иногда такое бывает. Не знаю, почему наше название длинное проходит, а это не проходит. Ну, тогда вы читаете по-французски ваше название и смотрите, что вы тут можете сократить. Так, так, так. Что-то я тут похоже не то сократила. Еще раз копирую. Вставлю сюда. И посмотрю что я могу сократить так цель то видео войс айдера трансформер кусочек рая да это видео о том как превратить в кусочек края ну давайте вот это видео Берём, просто уберем оставим просто кусочек края вырезать все надеюсь сейчас ему все понравится укороченное наше название сохраняем ну вот все перевод у нас прошел ну давайте для закрепления мы сейчас с вами еще сделаем какой-нибудь перевод добавить ну какой? Называйте, пожалуйста. Давайте выберем язык. Ну, например, что у нас еще в Европе? Испанский, да? Испанский. Раз. Добавить язык. Теперь у нас будет испанский. Переводим для начала на испанский язык. Так, тут нет. KLMN и клмне. Вот испанский. Все перевелось. Копировать вставить название вставлено и переводим также на испанский язык испанский основную часть содержания копировать возвращаемся вставить ну все вставлено на испан и даже дабл теги перевелись почему ну ладно отлично хорошо пойдет Опять название слишком длинное. Но ну, давайте э, таким же способом уберем часть названия. Так, что там у нас про рай? Вот. Параиза. Параиза это рай. Это видео. Вот с этого момента уберем. Просто кусочек края. Сохранить. Все, видите, подошло. То есть иностранное название требует, чтобы оно было несколько короче. Ну, бог с ним. Ну, все, дорогие друзья. Я надеюсь, вам <связь> будет полезно, как увеличить вашу аудиторию для просмотров чтобы ваши видео смотрели не только русскоязычное население, но и население земного шара. вот можно сидеть и в принципе добавлять добавлять языки. я не очень сильно отслеживала сколько у меня пришло людей именно из-за перевода но уверяю вас иностранцы смотрят мои видео на русском языке Ну кроме того, чтобы иностранцы могли еще и понимать, о чем мы тут разговариваем, то вам нужно научиться добавлять субтитры на иностранном языке. У меня это видео на канале имеется. Посмотрите, пожалуйста, я уверена, оно вам поможет расширить вашу аудиторию и зарабатывать больше денег на вашем канале. А пока всем пока. С вами была Диана. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а что меня может осчастливить еще больше, только это. Ну все, пока!